настройка терминал quick фишки терминал quick всем здравствуйте сегодня я рассмотрю вторую часть Видео, в я ну, собираю такие полезные фишки для терминала Quick, которые могут облегчить вам трейдинг и могут облегчить э, работу с терминалом, э, если вы много с ним работаете, если вы совершаете много сделок, а не только у вас там запущен робот и все, то вот некоторые фишки очень помогают торговле. Я когда активно начинаю торговать и какие-то такие вот вещи, моменты, которые всплывают, и иногда очень ну, экономит время, то есть э, можно там одной горячей клавишей сделать какую-то вещь, которую иногда э, может э, занять достаточно длительное время. Итак, давайте вторая часть, в прошлый раз мы рассмотрели все, что связано э, с графиками, а сегодня будет ну, такое общее видео, посмотрим э, еще какие-то такие фишки, которые может быть кто-то не знает и кому-то пригодится. Итак, ну, посмотрим, что окна поверх всех других окон очень такая интересная функция, которой мало кто пользуется, но иногда это очень много удобно, и у меня у самого какие-то окна, вот они пропадают, и где-то там на заднем плане лежат, и найти их вообще очень достаточно сложно. Это первое. Второе. Поговорим про обновление версии терминала Quick. Это сейчас вообще больной вопрос, особенно тех, кто сейчас начинает работать вот с торговыми роботами, что новая версия терминала Quick нам, намного менее стабильна, чем предыдущая версии. Поговорим про сохранение настроек терминала Quick, про настройку пользовательского меню, про контекстное меню и про горячий клавиш. Ну, давайте вот по все начнем. Откроем терминал Quick и приступим. Так, рассмотрим окна, которые могут быть поверх других. Что это значит? Вот у меня здесь окно, сейчас я его сделал активным, оно закрывает другие окна. Другое окно нажимаю, вот Сбербанк, а что у меня, кстати, тут? А, у меня не подключен терминал квик. Сейчас, секунду, мы это исправим. А почему он не подключился автоматически? Так, у меня тут отключен автостартер. Уже без него как-то мне непривычно. Так, все, вот мы его а, запускаем. Давайте заодно вот время свечи запустим. Так, а, и на ее примере сейчас как раз про окна поговорим. Так, и едем. Нажимаю просто запустить, ну или автоматически. Все, и у меня автоматически вводит слогин пароль. Терминал Quick у меня сейчас через несколько секунд подключится. Все. Теперь смотрим вот по поводу окон. Например, вот окно торгового робота. Иногда, когда я торгую, мне удобно, чтобы оно было поверх. А постоянно я его буду закрывать другими окнами. Я его должен тогда выделить, пойти в окно и сделать по всех окон или alt Все, это работает не только для графиков, для любых окон. Все. Теперь я вот это окошко робота, я его не потеряю. Но в данном случае вот Информация здесь дублируется, видите, время до кончания свечи сейчас вот 10 секунд, она на графике, но иногда в некоторых роботов вот это окошко полезно иметь. Например, там в серии MagicBot, когда я торгую при помощи робота, он у меня как советник в режиме работает, ну тогда вот это окошко важно. Кстати, кому да, неудобно на графике, можно удалить метку, не знаю, появится она или нет. Да, а, нет, она появится. Вот, то есть можно пользоваться вот этим окном время до окончания свечи. Оно, соответственно, дублируется. Все, это поверх окон. Теперь важная вещь про обновление версии Terminal Quick. Вот э, брокера всегда, как им звонишь техподдержку, если у них что-то не работает, они говорит, а что вы обновили версию Terminal Quick? Вот я совсем не сторонник обновления версии Terminal Quick. Если у меня есть стабильная рабочая версия, и мне хватает всех возможностей данной версии, то я вот вам не рекомендую обновляться до последующих. Вот большая проблема возникнула у тех, кто обновился там до девятых версий, а там пошла версия за версией прямо с косяками. Это неудобно. Я вот пользуюсь версией 8.12 и 8.13, считая, что эти версии удовлетворяют все мои потребности и работают они более надежно и стабильно, чем девятки. То есть вот я до сих пор с ним остался. Как я делаю? Я вообще перед тем, как обновиться, я старую папку сохраняю. У меня там остается текущая версия. Я делаю копию папки с квиком, просто тупо копию папки с квиком. И уже из новой папки запускаю квик и обновляю его. Все, соответственно, у меня остается предыдущая версия и более новая. Так я делаю каждый раз. Я не обновляю вот, постоянно. вот какие-то вот, э, то есть У меня вот эта, смотрите, система. Здесь вот заходим в настройки. Основные настройки или F10, F9 сразу нажать. Здесь есть проверять наличие обновлений. Вот эта галочка у меня во всех версиях, кроме самой последней, она у меня убрана. Вот эту галочку вот такую убрать и сохранить. Все, теперь когда мне потребуется обновиться, я эту галочку поставлю и обновлю терминал Quick. При этом обязательно сохранив предыдущую версию. Поверьте, это вам будет пригодится. Я вот очень часто откатываюсь на предыдущей версии. Вот сейчас вот работаю 8.12. Прекрасная версия. А брокера, не все брокера дают старые версии. Не знаю почему. Хотя вот на сайте разработчика, вот пожалуйста, демо-версию можно скачать терминал Quick. Любую там, включая там шестую, там по-моему даже пятую. Все. Вот по поводу обновлений, что я хотел сказать. Теперь по поводу сохранения настроек. Очень важно, если у вас там сложные настройки, несколько там вкладок, перед тем, как обновить Quick, всегда сохраняйте настройки. Периодически сохраняйте настройки. Бывает так, что в Quick мы зашли, а настройки все пропали. Это плохо. То есть я всегда сохраняю вот в таком ручном режиме. Система. Дальше. Сохранить настройки в файл. И выбираю то место, куда я хочу сохраниться. То есть вот... Определенное место. Расширение файла имеет VND. Я его сохраняю. Можно вообще и вкладки сохранять. Вот выделяете вкладку. Сохранить вкладку в файл можно. То есть можно не только сохранять в вот целиком настройки, а, например, вот, давайте мы ее сейчас что? Переименуем. переименуем. Настройки трейдера 002, например. Мы ее сохраним. Давайте на рабочий стол где сохраним. Так, сохранить вкладку файл. Давайте я его сейчас на рабочий стол сохраняю. Расширение оно имеет Tab 002. Все, сохраняю на рабочий стол. И сейчас я загружу вот, в частности, настройки трейдера, которые можно тоже бесплатно нас скачать. Так, загружаю настройки из файла. Вот я беру с рабочего стола настройки трейдера. Открыть. И вот у меня такие... Типовые настройки со стаканами, которые я люблю, с графиками, которые мне нравятся. Вот у меня такое рабочее пространство так организовано. То есть я вот использую только такие быстрые стаканы. И всегда при помощи якоря вы можете вот здесь вот через якорь дополнительный инструмент настроить, какие вас интересуют. В предыдущем видео я это рассказывал. Все, теперь давайте попробуем вкладку сохранить. Так, вот сюда. Так, загрузить вкладку из файла. Помните я о расширении вот, 002. Все, у меня появилась дополнительная вкладка. Вот точно такая же. То есть вы можете сохранять как настройки, так и отдельные вкладки, и потом эти вкладки комбинировать э, в вашем терминале Quick. Вот, э, э, ну, настройки я рекомендую периодически вот такие делать сохранения, когда особенно что-то вы там сложное настроили, какие-то контракты и так далее. Это вам тоже может пригодиться, когда у вас в один прекрасный момент все загрузится Quick без всяких э, настроек. А теперь хотел я поговорить про настройки пользовательского меню. Вот здесь вот э, создать окно. Здесь вот э, есть такая вкладыша настроить меню. Давайте ее нажмем. И смотрите, все справа здесь вот это вот меню создать окно, можно его настроить. Вот все, что здесь есть, видите, то же самое э, э, находится здесь. Когда я нагружу создать окно. То есть вот график, текущие торги, котировки. Вот это все здесь есть. Вот давайте, например, окно сообщений трейдера. Мы его сейчас вот возьмем и из этого меню уберем. Видите, вот сейчас оно здесь есть. Или давайте новости. Я их все равно никогда не смотрю. Новости. Я нажимаю настроить меню. И вот здесь вот находим, где у нас тут есть новости. Я его выделяю и убрать. Все. Окей. Сохраняю. И теперь заходим в это меню. Все, новостей у нас здесь нет. Здесь вы можете настроить те таблицы, которые часто пользуетесь, которыми выводит. Например, вот у меня заявки, стоп-заявки, сделки. Иногда вот они мне здесь неудобно, мешаются, но часто я их ввожу, чтобы посмотреть, что у меня там сегодня с заявкой. Вот по пользователям. меню. Теперь вот по контекстному меню. А, обратите внимание, что начиная с какой-то версии. Так, что у меня здесь? Так, ага. А, если я, например, выделяю график, и правой клавишей мыши кликаю, у меня всплывает некое контекстное меню. Интервал увеличить, показать весь график. Если я выделяю стакан правой клавишей кликаю, то здесь другой контекстный меню. Если я выделяю какую-то вот таблицу заявок правой клавишей кликаю, у меня другой контекстное меню. То есть обратите внимание, что контекстное меню зависит от того, какое окно у вас выделено. там, Либо это окно стакана, либо график, либо какая-то таблица. То есть это все может меняться. Поэтому не удивляйтесь. И следующий вопрос по горячим клавишам. Но тут можно много говорить. Можно, соответственно, посмотреть отдельное видео. Я прям по горячим клавишам записывал, потому что очень много интересных именно горячих клавиш есть даже в стандартном наборе, которым мы не знаем. Ну, например, вот, да, создать действие, там, здесь они, кстати, тоже видны. Вот я вывожу действие и вижу, например, добавить график, индикатор, insert. Многие наверняка это не знают. Вот я график, сейчас Сбербанк выделяю, нажимаю клавишу insert, все, у меня автоматически добавление графика. Я уверен, что 90 с лишним процентов не знают этой клавиши, а иногда... Это удобно, потому что все делают правой клавишей, мыши, э, редактировать, все, добавить. Есть, э, зачем совершать три действия, если вы часто что-то добавляете, индикатор просто. Я сейчас э, выделю график и нажимаю просто на клавиатуру Insert. Все, у меня сразу добавление графика. То есть вот здесь вот все это все дублируется, горячий клавиш, вот увеличить интервал, ну плюс, э, редактировать. Ну, кстати, редактировать, наверное если стакан, выделю действие давайте посмотрим, редактирую, да, Ctrl-E это стандартные, какие-то стандартные есть горячие клавиши для всех окон, какие-то могут отличаться но, соответственно, если вот, например, Ctrl какая-то горячая клавиша предназначена для стакана, а у вас давайте посмотрим сейчас действие так подобрать ширину столбцов, 0: Ctrl-W все, тогда, соответственно, вот я сейчас выделил стакан, нажимаю Ctrl-W, видите, он мне э, ну, сжал э, столбцы так, чтобы было видно все, что у меня здесь отображено. Если я нажимаю график, Ctrl-W, ну, соответственно, не работает, потому что тут никаких столбцов нет, и, соответственно, горячий клавиш, который предназначен для стакана, будет действовать только, когда это окно активировано. Поэтому, если вы из стакана хотите снять лимитированные заявки горячими клавишами, то не забывайте, что стакан должен быть активный, то есть это вот окно активное. Если вы выделите график, то горячие клавиши по снятию активных заявок из быстрого там, стакана у вас не сработает. Вот. Ну подробнее про горячие клавиши я рассказывал э, в отдельном видео. Ну вот, э, наверное, все такие вот фишки, которые я сегодня хотел рассказать, надеюсь, что они вам могут пригодиться. Рекомендую посмотреть видео предыдущий по фишкам графика, по горячим клавишам и кому вообще интересно быстрая настройки, там быстрого стакана, у меня тоже было отдельное видео, где подробно рассматриваю именно быстрый стакан я использую, ну не такой как все, то есть мне вот такой стакан который видите мне больше ясен и понятен, то есть вот здесь я вижу и кликая сюда буду выставлять лимитки кликая сюда буду покупать по рынку Кликай сюда, буду выставлять лимитки. Кликай сюда, покупать по рынку. Мне так более очевидно. И самое главное, что я могу здесь всегда вот в центральном столбце выделить ту цену, например, за которую я слежу вот в текущий момент. Ну, я просто по стакану люблю поторговать, поэтому мне так удобнее. Спасибо всем за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забывайте на канал Telegram подписываться. До встречи в следующих видео. Всем счастливо.